Мы, первое, благодарны нашему, нашим новым руководителям, что все-таки они, скажем, при такой ситуации нашли время и смогли встретиться и, в общем-то, оценить важность этого турнира. Тем более, что я думаю, что в 17-м году он будет еще актуальнее, чем сейчас, да? И нам нужны, нужны какие-то такие события всеукраинского, европейского масштаба, тем более мы двигаемся в Европу, чтобы как-то объединить нацию. А такие турниры очень хорошо объединяют страну, и я скажу, что вот я помню состояние, в котором я находился во время чемпионата Европы по футболу в 2012 году, это действительно был гордость за страну, как бы там ничего не говорили, а вот этот месяц я лично переживал в таком состоянии патриотизма и гордости за Украину. И я думаю, что это то же самое мы можем сделать и в 2017 году. Я очень благодарен новому руководству, Фиба Европа, Борду все с пониманием отнеслись. Солидарность такая, знаете, вот солидарность европейская, европейская единой семьи, которая вопреки всему такого решение никогда не принимает. Это впервые, я думаю, принято, что вот э, в переносе обычно забирают и там занимаетесь своими вопросами дальше. А это пошли навстречу. Есть время на, в общем-то, коррекцию ошибок и каких-то недочетов. и, в общем-то уже с новым видео в новом в состоянии, в котором мы все находимся, в общем-то, подготовиться и только надеяться на дно, на то, что наконец на Украине наступит э, мир, что все, все вернется в мирную жизнь, и мы сможем, в общем-то, каждый на своей, скажем, профессии заниматься каким каким э, какими-то делами, которые будут, в общем-то, укреплять нашу страну, развивать и создавать ее позитивный имидж. Витископ. Спортивное видео.